Что они делают? 50. Что ты сделал? Карен! У меня коптер! Хорошо! <гиби> давай, давай. О! Чё, Макс, набрал нож. Здорово, подписчики! Новый ролик с нарезкой моментов за последний месяц и крутым вайбом по расту у вас на экране. А за получить данную эмку сможет человек, написавший самый смешной комментарий от 5 слов. Всем приятного просмотра. Ой, я даже не прицелился на него. Ну тут я согласен. Ну ты идиот, дружище. Куда ты летишь? Это факт. Не получилось. Молодец. Да. Не, ну им явно не везет на секунде. Знаешь анекдот про цыгана и монашку? Не, не знаю. Короче, смотри. Едет, короче, цыган в автобусе. И смотрит, монашка, типа, очень красивая, там, в платочке, там, ну там, все дела. Красивая, короче, такая дама. И, короче, не успел он к ней подойти, познакомиться, номерок дать и все дела. Подходит к водителю автобуса, типа спрашивает, а что ты вообще знаешь эту монашку, типа где живет, чем увлекается? И водитель автобуса, ну, он такой, ну, выглядел как-то странно, там, что-то Сережка в ухе у него было. Я вижу, ну, ну, и вот. Зашел, мейн. У меня в гараже еще. Ну, Макс, Давай я не знаю где последний Двери? нет возможно я молик дам я дал молика жестоко Я убил сайт. Я через будку пойду. Найс. Найс, найс. Я забыл, я, как я позиция везёт, называется. Я, понимаю, я белый, я в дерьме. Так по двоих можешь? Могу? Друзья! Друзья! Хорошее Да, слева, подзекай Я ушел Еще. А, ну все, ты можешь выбрать Да, да, да, да, да, да не, я послушал уже, ребят, он какой-то супер активный был. Ты видел, как он крутился? Вообще не вдуплял. Короче, он ему отвечает: типа, да, знаю, типа, она часто на маршруте. Вот здесь около кладбища выходит под вечер. Если ты типа хочешь с ней заняться, так скажем, вот этим всеми утехами, найти себе костюм Бога, оденься, переоденься. Она. Ну, ради бога, на все согласна. И говорит, приезжая в пятницу вечером на кладбище, она там будет э, возле третьей дорожки, будет там вот молиться. Цыган на радостях говорит, спасибо, спасибо, дружище, пипец, спасибо большое. Ага. так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я тебе сейчас еще одну приведу. О, Давай, давай, сюда сюда, сюда пойдем пойдем. Давай, давай, давай, давай, беги. Ой. А где этот курятник? Он что-то мы А нет. Ну ладно. Цыган собирает, там, блин, у друзей спрашивает, костюм в бога, пришлось ему, блин, купить этот костюм бога. Наступает пятница, днем. цыган наконец-то побрил свой лобок, там, все дела, и, короче, пошел вот на кладбище подходит аккуратно очень такой вальяжный медленный подход походочкой ну, он же в роли бога на тв в кичене раздают крутые промики на 25 центов и 15 процентов к депозиту они находятся в закрепленном комментарии и активируются на кс лучшем сайте пополнить который можно деньгами скинами и даже криптой а бонусное колесо для новых пользователей где введя промокод ран и получая бесплатный фриспин вы можете выиграть 30 бат просто зайдя на сайт. Круто провести время можно на огромном количестве крутейших режимов. На краше, например, где вы не даете упасть бегущему человеку. Сделать это очень легко, ведь тут есть автовывод. Да и поставить можно сразу несколько скинов, а потом обменять их в один. рол-ран где вы соревнуетесь сразу с несколькими людьми. Ранфлип, где вы соревнуетесь в беге только с одним противником. И много других крутейших режимов. Достижение сейчас это очень полезное дополнение, ведь удачливые юзеры могут получить до 70% к депозиту, а в их в группе ВК и Телеграм-канале часто проходят крутые конкурсы и раздают промокоды, а постоянные счастливчики, которые неплохо поднялись, показывают свою удачу. Вводи мой промо и добавляй в ник CSGO Run, чтобы получить до 20% к депозиту. Удачи! Да я щас кринжанул, он уже три раза это повторил. У тебя одно любимое слово кринжанул, да? Ташкова ещё. Твой словарный запас на этом ограничен, да? Он заканчивается. Ну, блин, блин, блин, блин. Словарный запас, знаешь, что такое? Бля, нет. Ну, я тебе сколько слов, если что, сказал за это время. Вот это словарный запас называется. Хорошо. Не это, это как слово, скажешь. Одно это не словарный запас. Вот ну, так, на будущее. Профильный снайд. Профильный лесу, слова, снайпер? Это типа на хахару написано типа образование профильный снайпер. да да да да да да да да Я одна в You the one that's perfect for me. You the one that's serving for me. You the one that, you the one that, you the one that's perfect for me. Yeah, she'll me. Yeah, she only do it for me. Yeah, yeah. What you don't know? Girl, you know, know, know, know said, that I'm willing to teach. Yeah, yeah. yeah, you know I'm the one with that reach. You yeah. know that, yeah, Loving your body, Loving your body, Baby, let's get suited up. got you some money. Got you marine. She giving me strings. I'll dive in the stream. With a king and he riding with me. Two-door coupe, ready to the seats. Move like a sleaze man. Хорошо. got a fresh glow out with the product. This type Это красиво. Что они делают? Нет. Почему их так много? <плываться> О, имба. Давай, давай. пойдем или будем Я пошел. <плываться> Oh yeah yeah. Yeah. This is second. Just for the а где он? Тут же еще один был. А, дружище, да моя тактика. We'll Ой, <laughs> а вот тебе и тактика. Подходит, смотрит, правда, монашка. Он подходит к ней со спины, кладет руки на плечи и говорит, ты меня ждала. Она говорит, да, да, ждала. Нег тебе столько вопросов. Помоги мне там, помоги все дела. И он говорит, я искуплю все твои грехи, если ты со мной тоже с -с согрешишь. Максон, нажми на тап. Да-да-да, все в мути. Все пьют. Хорошая команда у нас. Всю команду замутили. Все в примут и залог успеха. Нет, ты на игра. Один на уходил. Может у тебя сейчас макс будет. Да я тут в таком англи стою. Да? у меня шорт стоит я иду к вам ну, что если я сделаю так я гений господи я гений макс на было нож полтора просто ну и вот там и и в задний шоколадные и туда, и, и сюда пошло. Ну и короче, цыган по свое получил, как бы, вот, и на, -на, -на, -на снимает свой костюм Бога и кричит, а я цыган, а я цыган, а я цыган, не бог. Монарха так на него сначала ну, посмотрела, а, а потом сама разделась и, и кричит А я водитель автобуса А я водитель автобуса А я водитель автобуса На этом моменты по Counter-Strike заканчиваются И начинается Раст но перед началом вайпа хочу рассказать вам о сервере, который открыл мой хороший знакомый. Small Island это классический сервер с рейтами x1.5, собственным античитом, который быстро вычисляет и наказывает читера, не играющие администрацией и парой крутых ивентов, которые будут постоянно пополняться. Первый конвой. Разбив Брэдли и убив всех ботов, вы получаете огромное количество топового лута. Патруль. Боты на лодке патрулируют местность и могут в любую секунду погнаться за вами. Убив их, вы получите лодку и немного крутого лута. Это не все прелести сервера. Скоро я и сам буду записывать там, да и просто играть в свое удовольствие. Жду всех на вайпе уже сегодня. Ух, ну что. Запись идет. Поехали. Была уже глубокая ночь и второй день вайпа. На сервере оставалось где-то 150 человек, что давало нам хорошую возможность стартануть. Я соплю нашел. А, давай бежим. Переработав все компоненты, спрятав соплю на пляже и выбив буру с красного ящика, Карен, залутав какую-то гнилушку, заехал за мной на поезде. И мы поехали в город. В городе мы переработали немного смоков на порох, дабы скрафтить патроны на две пешки, которые Карен нашел в змейшем доме. И поехали забирать соплю. Да, все на месте. Человек, да? да это я! Да, убей меня, убей, воткни мне пожисти! Доехать до места, где мы хотели построиться на поезде, не представлялось возможным. Именно поэтому мы собирали компоненты на машину. Поехали. Легендарная бричка. Ой, бывает и такое... Ой, мне кажется, это плохо кончится. Пойдет. Я свернулся, в этот А также, проезжав возле Джанкерда, мы решили поставить на нее кодлок. Какой король? Логично, зачем спрашивал, не знаю. Приехали? Давай с палки под машину закинем. Тут же неподалеку мы решили откинуть дом. Что за два на полтора? Карен закупил в городе немного гранат. В это же время кто-то вызвал нефтевышку. И мы решили поплыть туда. О, Работаем. У меня закончились гранаты. А, меня убили. А где сопля? Не знаю, ты хочешь вызвать? Да почему бы и нет? Я не знаю, ты реально на пол кинул? Возможно... Нет, я, я не понимаю, где она... А, в натуре! Под ящиком на пол <свят> Да! Я вызвал. Пока падала сопля, мы с Кареном колотили дорогу. И решили переработаться в фишинг виллаже, В который приехали ребята с Оил Рига. Ну да... Поехали. Ну они ждут, пока мы уедем. Они нас выстигнут, у нас пушек нет. Please, Поехали! Они убежали в сторону нашего дома. Они где-то неподалеку живут. Подожди, это а вас не купил? О, стой, вот это что такое? Да Карен! Там ничего не будет, я поехал. Подожди. Я понял. Я понял. Я с калашом, брат. Езжай домой. Нет! Каким калашом? Ой-ой-ой, а сколько тут было патрон, бур. У меня некуда Карен. Это при вообще сейчас будет. Жесточайшая, я скинул скраб. Я там столько оружия выкинул. Вот, Я все забрал. Именно эта кибитка сейчас сэкономила нам огромное количество времени. Но нам нужно было не потерять это все, так как ребята, которые вернулись с Сойл Рига, уже сидели на этой скале и выжидали нас. Найс. Nice. Я к тачке. Я умер. Он лоу хп, у него один хп. Я понял. Нет, дружище. Как-нибудь потом. Я нашел их дом. С отстрелом за скалой. Я сейчас отгоню тачку к тебе, Давай. Я убил одного О, на скале металла, куча. Лутай, лутай Он тебя пушит Один хит ему Я еще голый какой-то Пытался себя залутать Они в отстреле сидят Жесть, сервачок конечно лагает Я еще убил Еще забрал мы посадили их на КД и решили забрать все скинутые Ресы и поехать домой. Главное, конечно, чтобы они не проследили за нами. У них по-любому взрывка есть. Приехав домой, мы сразу же решили укрепиться и погнать на только что выплывший Карга. Дал голову. Он залез. Он идиот. Найс. Oh, yeah. nice. Я уже вторую соплю нашел. Опа. Oh, <соценно> <Ты> Макс, <смотри. соценно> беги. Нет, нет. нет. А, туда, да. Рано или поздно это плохо закончится. Ты понимаешь? Это было опасно. Дай мне плейтак, пожалуйста. Если... о, ты когда нибудь проверяешь, что будет? Не надо, пожалуйста. 5.50? Что ты сделал? Карен. <свят> <свят> <свят> <свят> ты кретин. Она за мной прилетела, я не виноват. Жесть, в тебе столько дерьма, какой же ты балбес. Ко мне лодка плывет. <свят> Мертвы? У меня коптер. <свят> Высадил одного. Один остался. Да. Хватит. Я выстрел случайно. Да, он сел. Он уже в могиле. Ты на лодке? Да, да, да. Найс. Лутай. Карен. А что это? Справа, смотри. Да. Это подлодка? Нет, дружище, мы на лодке уезжать точно не будем. Золото все крайты и забрав подаренный коптер, за что спасибо ребятам, мы полетели перерабатываться в рыбачку. После переработки мы пригнали домой и пошли колотить камни. Для улучшения нашего скромненького домишки. И постройки печной. Да, с печкой воюю. Оохо-хо-хо! Карен тут очень грязно в ящиках. Там, там -хо -хо. Сколько же тут компонентов и серка есть? А во время того, как я делал наш дом более привлекательным для рейда, мы услышали это. Опа! Это что такое? Карен. Быстро, быстро, очень быстро! Это наших ребят бахают. стенку, да. Они рвут там вообще непомерно, Карен. У меня голый подбежал сзади. У них кто-то сдох, походу. Он в отстреле, я по нему не попал ни разу. Вот это уже по мне хазмат был на горе а сзади. Они дальше рвут. У них очень много ракет. Дал ему голову, много хитов. Нет, он не сдох. Я упаду, Карен, я упал. Хорош. О, меня убили сзади в голову с дома. Мы решили вернуться домой за коптером и залететь на крышу. Я убил его. Я впитаю тебя. Но что-то пошло не по плану. Карен! Ну как так-то? Я думал, ты прыгнешь, а я взлечу. После этого шанса вариантов залезть к ним не было. И мы просто ждали, пока они улетят на коптере. Узлетай. Я иду. Они на нас летят? Он соло улетал. Я его напугал, он сейчас взорвет коптер. Найс. Nice. У меня, у меня под скалой. Убил его. Калаш. Ой, в нем очень много дерьма, Карен. Пулемет, еще один калаш. Фуллсета, два. Давай просто домой бежим, Карен. У меня ничего нет. Это сзади. Карен, это сзади. Они ищут нас. У меня, у меня близко. Убил? Я убил его. Да. У нас все ящики полные. Куда нам это девать? Нашел пустой один. Все, погнали, выйдем. А выходя из дома, мы увидели выплывающий Карга. И не могли второй раз пропустить такой эвент. Левее, левее, каран, левее, куда-нибудь. А, -а, а, щит. Здесь да, он пустой. На карга к нам так никто и не приехал. Мы спокойно вернулись домой и вызвали две сопли. Коптер! Коптер, Каран! Что такое? Это нам предупреждение Без понятия Какой у него ник, Карен? Ски. Ски, да, да, да, это те ребята Я укрепляюсь Походу нас сейчас придут бахать Коптер Летит, летит Больно им дал. Что эти идиоты вообще делают? Отбившись от всех недоброжелателей, мы решили порейдить всякие будочками со челями, которые выпали нам с карга. Ага. На Шкаф, кровать, аккумулятор. Я шкаф взрываю. И что сделал? А чуть позже выдвинулись рейдить уже чем-то посерьезней. А, так тут пусто. Вообще ничего нет. 17 МВК, 200 дерева. Погнали дальше. Закидывай! Ой, а тут неплохо. Да, да, да, тут реально неплохо. В печке металл даже есть. Наплавив еще немного серы, мы пошли искать, где же живут ребята с припиской Sky, которые приходили рейдить. Но пробежав весь район, решили вернуться и посмотреть, что же с тем домом, где жили ребята, которые лутали нефтевышку в начале. Слева какая-то МВК-база. Так они отдефались, походу, подожди. Да, они реально отдефались, лестниц нет. Все двери на месте одноцветные. И с этими ребятами было все хорошо. Мы решили остановиться на них, и для начала пронести близлежащий к ним дом. Да посмотри сюда. Куда? Ты взорвешься. Почему она не стала быстрее переликать? Карен. Подергано как-то Но очень много пушек МВК-дверь есть Я шкаф взрываю Отойди Хели, Хели Карен летит Скидываем ракеты, выходим Я забайтил Начинаем Все, я его сбил. Выбив пулемет и сишки с ракетами, мы решаем начинать рейд. Я наклеил. Я сдох Меня убили Я понял я типа... С ракетами? Нет, у меня нету, у тебя Окей И как нам теперь это сделать? Калаша публик. Понял, я киляюсь, стою дома Он ракету дал просто так. Главное, чтобы он не начал Диспаунить это все. Он диспаунит? Что он рвет? Давай, давай, давай, давай. Я не понимаю, у кого были разрывы у меня или у него? Третий верстак. Еще одна мирашка. -хо -хо -хо, у них ящик шприцов, Карен. Я рву дальше. Под верстаком еще. Ой-ой-ой, как там сладко. Шкаф. Броня разложена. Сера. Строчка пороха. Мы зарейдили их основу, но застроиться из-за мультишкафов мы не могли. Перенеся все в дом, зарейженный менее часа назад, я решил дорвать остальные этажи, но там ничего не оказалось. Ведь те самые рейдеры взрывали их именно оттуда. Мы решили не переносить все ресурсы в дом, а забрать все самое важное с собой в печную. Поставили там парочку ящиков и набили полные инвентари. Закрыли все двери и пошли спать. Ну, печную нам не зарейдили. И ресурсы все на месте. Меня это радует. Пойдем посмотрим, что с домом. Да, нас вообще не рейдили. О. А вот домику досталось нехило. Рыдили они, походу, нас совершенно недавно. Калаши, бердан. Компонентов очень много. А что они вообще отсюда забрали, если все в печной кровати нам оставили? Неплохо, неплохо. На сервере оставалось чуть более 70 человек. На краю карты мы уже всех перерейдили и играть нам совершенно не хотелось. Именно на этом мы решили закончить свой вайб. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Всем удачи и всем пока. Встретимся в новых видео.